Дорожки прям так на топ конкретно а тут откуда я пришел с той стороны состок получается а, буранка одна идет тут уже на север на юг пошли на запад тут уже такие дорожки прям конкретные техник уже ездил просто то есть не Буранка уже я серьезно И прям далеко так идет далеко далеко далеко тут я не вот это как плато начинается Такая возвышенность Хорошая такая и пошла сейчас Мне в ту сторону в Так что сейчас посмотрим, что там Там сейчас метров 150-200 Должен быть мост Ну, понятно, карта. Сейчас зайдем посмотрим Практически это та локация, куда я шел До этого моста И потом уже 700-800 метров разброс до да, тех мест которые мне перспективе были интересны так что запасаемся чайком и идем дальше 9 часов 28 минут тем кто просыпается привет дальше. горячий шкаут я так и не попил сейчас пойдем попить Перекусить, позавтракать, это получится как всегда, потом, потом, потом, потом, потом. Время уже третий час, надо идти, не емш. В общем, сейчас дойдем домой, там будет видно. Всем пока, на Хотел показать еще вам столбик такой. О, номер 166. Так, дела. Ладно, прощаемся. Ребят, дошел до того мест, куда хотел. Вот тут такое строение есть, ну, как такое. Кормушка, ранее была. Рубероид э, сполз, бревно покосившееся, какой соли там, зерна, естественно, уже, на новых лет не было. Слонец рядом стоит разрушенный. Туда я сходил, там где должен быть мост, здесь моста нету, какая-то мясока там есть, присутствует. И подъем такой вверх. Ширина самого русла на метров 30-35, может быть 40. Так, достаточно широкий, позаваривает. Сейчас там никакого ручья, здесь нету. Может быть весной, может быть. Летом он. Не знаю. Но вот у -у -у, ниже поэтому этому руслу. Там, конечно, есть лиц, наверное, озерцо такое небольшое, затянутое, но есть. Так что не знаю. Сейчас здесь какао, бутербродик, готовить мне пока ничего нет, но в планах есть костер, картошка хочу испечь домой Птичка что конечно, тут. Воздух вообще просто великолепный. Замечательный. Вообще мне нужно сейчас идти чуть-чуть на юг. На юг метров 300 450 максимум. Или на север. Здесь у меня тут в этой локации два местечка. Ну, на перспективу, конечно, лучше еще север не отойти. Видя по макушку там идет. Такой гул такой нам Вообще просто отлично. Сейчас, сейчас, кстати, шел, то ли мне показалось, то ли... не знаю, но мне показалось, что какое-то твырканье было Такое такой отчетливый. Так как я видел следы пребывания лосяя, естественно, я подумал про него Пошумел, покричал, принял охотник, вынул, хотел отстрелить, но что-то Смотрел, если бы я увидел визуально, то без примедления, конечно, арахнул воздух Из пола, он покричал, пошумел, никто не ломанулся, никто ничего, может, дверь что может, звук такой оно издал во время скрипа но ну, вот такие дела Так что сейчас кофеку Сидеть тут негде Можно, в принципе, кем -то. Так, ребят сейчас небольшой перекур а точнее перекус сейчас мы какао бутербродики перекусим и потом уже дальше пойдем туда куда надо так что всем кто собрался есть приятного аппетита Сейчас мы тоже перекусим горяченький какао Ой, Так, не буду я тут сейчас ничего громоздить, если честно Времени не жалко Принцит Акосим поехал очень-очень рано Ну как и рано, часов Ну, пол седьмого я, наверное, уже выехал он великолепно Термос что-то у меня весь развалился, почему-то сломался. Угу. Ладно, сделаем. ерунда. Так что, ребят, приятного аппетита. Не буду вас соблазнять своим зойским, недавно сделанным салом, колбаской. Сладким какао. Ой, Всем приятного аппетита. Еще включить. Ребят, пришел сейчас я вот оттуда вот, там вот вот где вот все это берег ручья. Тяжело очень идти. А так, мне сейчас двигаться опять на север, прошел и на юг. Чуть не понравился мне этот колесе, вот, это вот такой вот мне уже вот вот вот как вот. Вот это, вот это вот красота, вот эта красиво. Ну, то, что был там, вот что-то вообще мне не понравилось. Жизненькие, тоненькие, кое-где стоят, но так не хочу. Сейчас снова на север пойду. Получается, берег у меня попал. С левой стороны, с левой рук от меня. Там попроще чем-нибудь. А тут, конечно, полянка просто шедевральная, просто очень великолепная. Такие прям все, солнышко прям так. Просто красота. Ну, вот смотри, какая. тут очень весеннее солнышко без палочки меня чуть делал вообще без палки в общем был больше бы очень тяжко так что советую 20 где на равновесие потерял где-то нога там что-то подвернулся а бух на палочку а отбукатился так что в общем сейчас пойду туда в ту сторону на север перспектива мне нужен какой-нибудь холм какой-нибудь бугор может быть чем-то в этом роде. Будет лучше, если будет множество. Тут что-то я ничего такого не вижу. Поэтому я и хотел в это время. Может быть, чуть пока еще снег не сошел, в общем, чтобы посмотреть. Если будет, то тут ничего не будет видно. Буквально там 20-30 метров и все, будет предел. Так что надо сейчас ходить, смотреть. Место выбирать, если нужно. Вообще солнышко такое. Солнце, кстати, греет. Солнце греет, но сугробы тут просто жесть. И это сейчас с учетом что-то подтаяло. Не подумать, даже страшно, что тут было вообще в первоначально. До тайни снега. Так что. Ладно, ребят, включусь. До встречи. Ребят, пришлось мне вернуться обратно. Сейчас уже практически подхожу к машине. Шел буквально минут, наверное, за две, может за пять, не знаю. Но все-таки минут, наверное, за пять... Я в Берцах, у меня обувь просто промокла. Не холодно, но я просто здоровье дороже. Я пришел, нашел место, развел костер. Все, думал, по-быстренькому. Хотел подсушить обувь. Ну, смысл сушить, если она, не, во-первых, не высохнет. А Во-вторых, мне стоит же еще идти. Плюс пока буду там сидеть, я подостыну. Мне принял решение... Идти домой в машине Потому что просчет я сделал Не думаю, что прям до того До такой степени будет все сыро Надо было, конечно, сапоги из И зевай Был бум один И площадь была больше Соприкосновение со снегом Сейчас вот иду Просто откуда промежный Каждый шаг проваливается. Сейчас вот иду по старым своим следам Буду По ним лучше идти, чем по той буранке Ногой останавливаешься она проваливается с пяткой вниз, а тут начинаешь вынимать ее, вторая нога так же вязнет. Но это был все не зря. Я понял, что так далеко там делать нечего. Вес красивый, хороший, но сразу минус. Стоят большие деревья на костер возможно сейчас вот сейчас дышу чуть-чуть хотел провести костер да деревья толстые сушин которые лежат ее из-под снежа смысл вы... выкапывать если она вся сырая вот если бы такой был бы вот такой ельник вот как сзади меня у них вот вот она видно провалился по пояс у них нижние ветки всегда сухие вот их достаточно пообломать землю снег притоптать вниз потолще потом поменьше разжечь костер там будет все гореть ну когда у тебя стоит на ну, дерево сухое фиг знает где там сучки сухие а остальные валежник весь который сухой гипотетический под снегом который сырой не сели мало поэтому решение возвращаться а, сделал много точек, отметил просто супер, что, что сходил отлично, так далеко я туда не пойду, буду выбирать, не стечь, в таком вот ельнике, мелком и спокойнее то есть ветер, ветер в них во много, да в нем нет практически ветра, где большие еще стояли ветер гуляет прям ну, Кажется красиво так, объемно но, но не то Так что Все супер Так что буду заканчивать Лимонову привет Лимонову <реклама> привет Лимонову Мальчишка симпатичный ага, лимон. С тобой <реклама> хочу пуляться Даже я уже не помню. Ты в садке только не про эту песню, ладно? Я пел. И что эти воспитательницы сказали? Ты чё? Сейчас горячий шоколада. Пьем, завтракаем и домой. В следующий раз уже, когда поеду, буду ждать, пока снег сойдет все-таки. Снег наверно сошел но... Но, но, но, но, но леса, наверное, чтобы еще пока не вылезла. Вот, вот момент надо прям недельчик, полторы вот прям найти, чтобы дойти туда. Пока еще Фу, пока еще нету из них. уже сошел. Будет нормально ходить. Так что ладно. Всем пока. Передаем приветы. Всем привет. Подписываемся. Общаемся. Ну, главное, ребят, берегите себя. Здоровья вам, родным и близким. Все, пока-пока. Так, ребят, еду обратно. Сидел сейчас, победал. Какао допил. <с Soldier> Берт снял носки, в общем, выжил все. Выжил, реально выжил. Промах единственным было В одном. В обуви. Не, ну, а так в целом все, все нормально Все отлично Честно, я доволен Вообще отлично В 13.04 Домой еду Тронулся вот сейчас потихонечку Все, слушайте, сейчас проеду потихонечку Сейчас 40 минут 45, не спешай дома Так что Ладно, ребят, всем пока До новых встреч, берегите себя <класс> Ладно, здоровья всем все остальное будет. Глубоденькая так. Нызенку, нызенку прошли. Так что ладно, ребят. Всем удачи, до новых встреч. Берегите себя. Пока-пока. Пока. пока, пока.